Точка зрения на Первом республиканском здравствуйте! Сегодня наша передача будет посвящена памяти очень светлого человека, воспоминаниям о нем. Я напомню в ночь. 8-9 на 9 июля умерла военкор, очень известный военкор, блогер, очень известный, Катя Катина. У нее был такой телеграм-канал, популярный, рыжая с камерой. Настоящее имя Екатерина Василенко. Чтобы понять, что это был за человек, надо, наверное, вспомнить, что вот в эти дни... И в дни, когда она заболела, и, дни, и после ее смерти, что творилось в соцсетях, было такое впечатление, что только о ней все и вспоминали. Ну, вы сами понимаете, да, что о каком-то человеке, который не настолько известен, не настолько принимаем людьми близко к сердцу, да столько не будут писать, и так не будут писать, так светло не будут писать. При этом, заметьте, это просто военкор, это рядовой военкор, это не какой-то там статусный чиновник, да, не какой-то там блогер, я не знаю, из тех, кто собирает на хайпе какие-то миллионные просмотры. Нет. Нет. Вот о ней. Мы сегодня будем говорить, потому что о ней стоит вспомнить. А у нас в студии сегодня поэт, историк Владимир Скопцов. Ну, здравствуй, Владимир. Здравствуй. Я ничего не преувеличил? Или, может быть, наоборот, преуменьшил? Нет, конечно. Ты сказал то что, то, что должно прозвучать, и то, что должно остаться в нашей памяти, потому что это составная часть нашей жизни, нынешней жизни. Это составная часть истории Донбасса светлый человек э, с такими данными, что действительно могла бы уехать, она модель, э, она знала да, три наезде, языка, если, если начать гуглить, как говорят, да, э, то сразу увидит там, Катя Катя на военкор и через запятую модель. Да. И э, вот фальш и гламур, э, как пыль, э, с, были сняты с началом войны. Она ощутила свою связь с народом, что очень важно. И когда народ находится в состоянии тяжелых испытаний, нужно разделять его участь. Окоп – это грязь. Окоп – это грязь, это пули, и ничего такого – это не подиум, где можно блистать красотой или там, интеллектом. Да? Здесь надо работать, не бояться, и рассказывать людям правду. И Катя окунулась... Сразу же в эту деятельность она, как филолог, писала прекрасные тексты. Но дело, конечно, в том, что она рассказывала правду. Она еще, ко всему прочему, и поэт. Ее стихи остались, они должны остаться. Катя – моя соседка была по месту проживания. И в статусе ребенка-то она находилась. То есть я, что называется, в душу не лез, но вся ее жизнь была на ладони. Я это все видел. И мы спортом занимались вместе. И скрипача я знал, который ушел раньше Кате на небо. И видел их светлую, прекрасную любовь. Абсолютно чистую, такую, как в фильмах про школьную любовь. Казалось бы, нет войны. Давай просто напомним, кто такой Скрипач, потому что ну, не все знают. Скрипач – это позывной, это военнослужащий Донецкой Народной Республики. В 2014 году, когда сожгли людей в Одессе, Андрей развернулся и ушел без документов. Ушел сюда. Это мужской поступок, это вообще гражданский поступок. За, это, за одно это можно человека уважать. – Он, он музыкант. – Да, он музыкант и промышленный альпинист. Он не боялся высоты и играл прекрасно на гитаре. Э, то есть музыкант – человек, тонко чувствующий пространство, тонко чувствующий справедливость, несправедливость и прочее. Э, и здесь он нашел вторую семью – Катю, родителей, которые его приняли как родного. Он был счастлив в этот период. И вдруг жизнь его трагически оборвалась. Катя мужественно выдержала эту потерю, которая, ну, на мой взгляд, оказалась, в общем-то, решающей в ее судьбе. Потому что жизнь Катя разделилась на две части – до и после. И всячески я хотел поддержать Екатерину там, при встрече, и расшевелить, и, и пошутить, и все прочее. Но как тут пошутишь, когда а вот ты, такая слеза, история... А ты рассказывал, что то есть, когда видел, там действительно... Какая-то ситуация была, да, и ты посмотрел, что действительно, ну, настолько светлые лица, настолько светлые чувства. Он ее ждал, как школьник, э -э со службы вернулся в форме. Он ждал ее, как школьник ждет э -э свою девочку после уроков. Он стоял возле спортзала. Партфель нести, да? да? и улыбался. Я это все увидел. И, если честно, я не мог отойти, потому что от них исходил свет. Я так и сказал, говорю, ребят, я с вами погуляю, потому что с вами классно. Вот. Шутили, он же снайпер, я говорю, очень удобно иметь соседом снайпера. Вот. и Итак, молодые, веселые шутки, да, вот все, данные, оба красавцы, конечно, прекрасная пара. Ушел скрипач, Катя мужественно пережила это. Не всякий мужчина сумеет пережить такой удар даже не под дых, это прямо в сердце удар. И накануне мы были, мы и в Дебальцево съездили, и она брала большое интервью у Захаревича, мэра Дебальцева, и с московской делегацией писательской. И дома была, и опять же смеялись, улыбались, и казалось, вся жизнь впереди, и казалось, что мы еще будем встречаться и общаться. И вдруг вот так вот? Вдруг вот так вот. Вот смотри, я во вступлении к программе этого не сказал, но мысль у меня именно такая. Катя, она не погибла от вражеской пули, да, не подорвалась на мине. Она, ну, это инсульт. Не выдержала сердце, скажем инсульт. так. Но я, у меня все равно такая мысль, что да, это инсульт, но у меня такое чувство, что это военная потеря, потому что это война. На конечно. самом деле война ее достала таким вот образом. Конечно, конечно. Об этом мы говорили много раз, об этом нужно говорить. Нужно говорить. Дело в том, что солдат через какое-то время, когда он на передовой, он приобретает инвалидность, здоровье не выдерживает этого, Нужны ротации, нужно менять. К сожалению, ситуация такая э, во времени растянутая, что те люди, кто сюда зашел, многие до сих пор на передке или время-время убивают, и они уже уходят оттуда с изменениями физическими, с изменениями касаемо здоровья. И физически, и психические тоже есть изменения. Но не нервы нам... никуда не денем. Нервы, это сердце. Э, э, э, вот есть, так шуточно у нас называют, в народе говорят, вот идейные, да, взрослые мужики, которые взяли оружие, которые пошли на передовую, многие из них афганцы, но это же возраст, это же возраст, и они изнашиваются, а что говорить о молодых детях, которые, ну, детях, детях, которые были не подготовлены к этой войне, что, кстати, скрипач, он не имел военной специальности, что Екатерина, они нежные, вот в этом смысле люди, незакаленные, они окунулись в эту войну, которая их, в общем-то, съела. И я понимаю, что вопрос, на самом деле, достаточно точно нужно взвесить вот нашу передачу, наш разговор. Растет новое поколение в республике. Нас наверняка слышат и в России. И, и нашей задачей – это прежде всего показать, как нужно любить родину, как нужно себя вести в кризисных ситуациях, как нужно любить друг друга. И тогда мы получим то, что вот через пару лет придут люди к управлению государством, они его будут строить, которые будут воспитаны на правильных примерах. Поэтому нельзя забывать. Нельзя. Слушай, ну нельзя забывать, да, но я вот думаю, ну такие, как Катя, это же... Да, такие слова, как бы, ну, это же штучный, штучный продукт. У меня такое ощущение, что они, и вот таких людей невозможно а, целенаправленно вырастить и воспитать. Это что-то в душе, это сам человек, вот он таким вырос. Не, ну, конечно, влияет, да, а, там, окружение, все влияет, но все равно это у человека уже что-то было в душе. Невозможно так создавать таких Кать-Катинок, да, вот как бы. Штамповать. Да, штамповать. Да, это эксклюзивный случай, безусловно, где соединились и внешность, и образованность, и культура, и сердце, да, душа. Но нужно отдать должное, и необходимо это сделать родителям, которые воспитали этого ребенка, потому что ребенок кто из семьи, мы все родом из Конечно. детства. Поэтому низкий поклон ее родителям. Дай бог им здоровья и выдержать эту тяжелую утрату. И э, на таких примерах, конечно, вот я, о чем мы говорим, да, на таких примерах нужно воспитывать тех, кто моложе. Э, абсолютно я, свет... думаю, я думаю, не только же у нас. И в России тоже. Да. И, и вообще там, где говорят на русском языке. Да. Давай вот по поводу... Я э, Европии, тоже. немножко философски да, сейчас сделаю такой экскурс в пространство. То, о чем писала Катя, о чем пишу я, донести нашу боль, то, что переживает народ Донбасса на протяжении, к сожалению, семи лет, Донести это до тех, кто живет в Большой России, Донести это до тех, кто вообще говорит на русском языке. Застыл полночный час На том краю земли, Где жизнь не про запас, И в небе журавли Так умирал Донбас Под сердцем у Руси Лишь эхом Каждый раз помилуй и спаси За тех, кого не спас, Кто помощи просил, чекая за нас, Последнее прости. Как там в Москве сейчас? Кто в тренде? Кто в чести? Как те, кто предал нас, Сойдя на полпути? И Бог пришел в Донбасс, скажите от чего господь не продал нас как продали его и был полночный час и в городе зерро был комендантский час и бог и никого. Движется связь, как ожившая тень на стене Через полдень к востоку и холодом вечным на запад И обратно с конвоем идут шалоны с этапа В этой богом хранимой и богом забытой стране В этой богом хранимой и богом забытой стране Пока делают острым топор покурить в стороне, Рубят лес, Только щепки летят по спине. И при полном параде планет, И при полной луне, Что не мысли днем, Только полночью видится ясно. Ждать от боя живым, как и мертвым, Похоже на в этой богом хранимой и богом забытой войне В этой богом хранимой и богом забытой войне И что было, и что потеряем вдвойне Белым нимбом на черного горя вине И опять сторожа сговорятся с волками в цене и опять пастухи поведут на заклание стада, И не будет свободных вакансий в раю, и не надо. В этой богом забытой и бога обредшей стране, В этой богом забытой и бога богообредшей стране, И при полном параде планет, и при полной луне, Видишь по небу всадник, четвертый, на белом коня. Вот если мы возвращаемся да, к судьбе Кати, вот я э, обратил внимание, вот когда я говорил, что соцсети взорвались буквально, да? ведь писали э, не только те, кто ее знал, близко, или те, кто знал ее, ну, хотя бы шапочно, те, кто вообще никогда ее не видел. Да? Но они знали по ее работе. И такая мысль, она ведь не старалась выпячиваться, насколько я помню, вообще. Да, вот не было вот этого ячества. Вот я, я, я, я. Но ее знали каким-то образом. А... Она писала правду, но самый главный критерий, как лакмусовая бумага, это те, кто на передке солдаты говорили, да, Катя пишет правду. Она пишет о нас, а там пишет правду. Она выпускница Донецкого национального университета. Я работаю в Донецком национальном университете, я говорю, Катя, давай мы сделаем твой вечер чтобы ты почитала стихи, потому что ты пьешь из первоисточника. Вот эти все стихи написаны, вся эта боль, она черпается вот непосредственно из, из окопа, с передовой. Она говорит, да, но в этом разговоре не было пафоса. То есть не размахивание руками, не стучать кулаком по столу. Я когда начинаю говорить на эту тему, что одни пьют кофе, на бульваре Пушкина, а другие сидят под обстрелами на Октябрьском. Я начинаю нервничать. У меня повышается голос. Катя абсолютно спокойна. Опять же, я говорю, что редкий мужчина сможет так достойно себя вести в кризисных ситуациях. Она сказала, да, конечно, конечно, нужно читать и писать стихи о том, что происходит с людьми, с народом. И, к сожалению, к сожалению, я не провел этого вечера, уже не проведу никогда вместе с Катей. Но без нее мы обязательно его сделаем в университете, памяти Кати. Потому что эти стихи не должны забываться. Это то, что остается после человека. И вообще стихи – это отдельное, отдельное пространство. Не проза, а стихи являются литературой, языком. Язы... Поэзия ⁇ это способ существования языка, язык ⁇ есть Бог. И то, что сейчас создается в нашей республике, в Луганской, на Донбассе, это прежде всего поэзия. Это не рифмоплетство, это не складывание слова к слову, чтобы получилось складно. Речь совершенно о другом идет. Формируются смыслы в поэзии. И... Это очень тонко, это очень важно. И эти смыслы касаются не только Донбасса, а всей России, всех русских людей, всех, кто говорит на русском языке. Как интересно это получается, и как э, рисково получается, да? Вот, Катя, э, вот мы говорим инсульт, да, там. Я знаю, многие говорили «жара», ну, понятно, «жара». Но ведь э, что вот у этих людей... Я заметил, у них у всех одно и то же э, есть общее, вот у Кати и у других вот подобных людей. Они совершенно, они сжигают себя, причем не потому, что они там, там какие-то суицидальные, нет. Они сжигают себя, потому что они не думают о том, что они сжигают себя. Рассказывали же, что она в любую минуту, она могла вот быть здесь, где-то что-то услышала, собралась, буквально, и поехала, да, там за репортажем еще чего. -то. То есть они себя вообще не берегут. То есть вот те, кто э, говорят или мыслят, или мечтают там, о какой-то известности, да, там еще о чем-то. Мне кажется, они должны представлять, чем эта известность оплачивается. Я не побоюсь такого сравнения. Можно представить по Владимиру Семеновичу Высоцкому, чем оплачивается известность, например. Это называется служение людям, народу, служение. Если человек действительно служит, то он не думает о себе. И это и есть великое растворение в народе. Когда ты понимаешь, что ты составная часть народа, и ты не имеешь права э, э, свое эго э, холить или леять. Это, это просто омерзительно для меня. Да? Это не, неприятно. Кстати, и, может быть, просто путают, знаешь, вот такую народную известность популярность. Совершенно верно. Сколько лайков собрала, да, да, как да, я да. сегодня выгляжу и так далее. И так далее. А Нет. вот такую яичницу я сегодня съел, да? Да. Да да, да, да, да, да? да, да, да. Посмотрите, какая у меня новая сумочка. Uh, нет. Сейчас этого делать не надо. По крайней мере, сейчас, когда страдают люди, когда твой народ находится в беде, uh, нужно все, что у тебя есть, отдать, чтобы это прекратилось. Ну, так и живем. Uh, и те, кто служит, да, они сгорают, они, они. И у Кати последние тексты, которые она выкладывала в интернете, мол, раньше не обращала внимания на здоровье, а тут вдруг потеряла сознание. И из-под капельницы она, давление у нее скакануло. Значит, она вскочила, побежала на обстрел. Не в магазин, не, не, не делать фотосессию. да, Она побежала на обстрел там, где беда. Вот какая штука. Володя, у нас, ты же знаешь, программа по времени ограничена, поэтому завершай. Я э, спою посвящение.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 То ли от звезд, то ли свыше На блокпосты и на крыши В город, в котором нас нет Шули дебенты в лазарет Раны нам сушат пеленки Бьют снайпера из зеленки На отражаемый свет Стынет шагов наших следов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 мы вам по-прежнему снился. Задейся, не бывает разлук. Время пускает в разбег. Век перекрестками судят, Счастье без нас не убудет. Счастье, где нас больше нет. Спасибо, Володя. Я напомню, это была программа «Точка зрения». Вам всего доброго и самое главное – мира.